Здравствуйте, мои дорогие девушки! Сегодня я хочу сделать для вас прекраснейшую медитацию, чтобы не просто выйти замуж, а выйти замуж счастливо и быстро. Для начала сядьте, ляжьте, так, чтобы вам было удобно, чтобы вы были расслаблены. Просто закройте глаза и расслабьтесь. Постарайтесь сейчас перед собой Увидеть мужчину, парня, кому, что необходимо по возрасту. Не нужно представлять определенного человека, просто увидьте, почувствуйте. Вам нужно представить в своей голове и почувствовать, что это происходит уже сейчас. Забудьте, что нету никакого мужчины, парня забудьте все свои другие чувства ваша реальность сейчас отдайтесь этому процессу отдайтесь этой реальности и сейчас мы будем получать удовольствие притягивая необходимого партнера а сейчас откройте глаза посмотрите на свою реальность где вы находитесь мы ее не вычеркиваем она есть и мы сейчас соединим одну реальность с другой. Закрываем глаза и про себя повторяем за мной. Я люблю и любима. Я счастлива в отношениях. А теперь почувствуйте любовь. Для того, чтобы вам легче было войти в это ощущение, потому что многим могут мешать прежние отношения, обиды, Представьте себя там, где вам лучше всего, тот момент, который вы любите. Для кого-то это может быть оказаться на море, для кого-то пройтись по лесу, по парку. Найдите свои ощущения там, где вам хорошо. Это и есть ваша любовь, и вытащите ее сейчас на поверхность. Сейчас вы изучаете чудесные волны любви. И вот посылая их во Вселенную, вы их получите обратно приумноженными. Как мы сейчас с вами это сделаем? Еще раз, чувствуя вот эти волны, чувствуя эту любовь, мы говорим еще раз. Я люблю и любима. У меня прекрасные отношения. Теперь откройте глаза. И посмотрите на картинки, которые я вам вставила в это видео. И испытывая эти же чувства любви, повторяем заново. Я люблю и любима. Я счастлива в отношениях. У меня прекрасные отношения. Почувствуйте это. Проникнитесь чувством любви, повторяя аффирмации снова и снова. Закрывайте глаза. И опять... Ощущая эту любовь, если вы потеряли, улетучилось это чувство, такое вполне возможно с большими блоками, снова погружаемся туда, где вам хорошо. И в этом состоянии чувствуем, представляем мужчину, он есть, и повторяем, я люблю и любима, я счастлива в отношениях, у меня прекрасные отношения. А теперь добавим еще новые аффирмации. Я благодарна Вселенной за то, что люблю. Почувствуйте. Я благодарна Вселенной за то, что люблю. У меня прекрасные отношения с моим партнером, построенные на взаимоуважении, понимании, поддержке и любви. Открываем глаза, смотрим на картинки. Я благодарна Вселенной за то, что я люблю. У меня прекрасные отношения с моим партнером, построенные на взаимоуважении, понимании, поддержке и любви. Закрываем глаза, чувствуем любовь, повторяем. Я чувствую его присутствие. Он рядом со мной. Я чувствую его запах. Мы счастливы вместе. Я знаю, что он любит меня. Открываем глаза, смотрим на картинки. Я чувствую его присутствие. Он рядом со мной. Я чувствую его запах. Мы счастливы вместе. Я знаю, что он любит меня. Еще раз закрываем глаза. «Я чувствую его присутствие». Почувствуйте, почувствуйте присутствие вашего мужчины. Он рядом со мной. Неважно, где он находится. Ведь в действительности он может быть и на работе, и где-то с друзьями, в магазине. Главное – осознание, что он где-то рядом. «Я чувствую его запах. Мы счастливы вместе». Увидьте, представьте каждый для себя, чем бы вы сейчас занимались, если бы партнер был рядом, если бы ваш жених, муж находился рядом, что бы вы делали, как бы вы были счастливы. Я знаю, что он любит меня. Проникнитесь этой фразой, почувствуйте эту любовь и повторяйте ее снова и снова, я знаю, что он любит меня. Я люблю и любима. А теперь откройте глаза и смотря на картинки, избавляемся от всех негативных прошлых отношений. Повторяйте за мной с чувством. Я отпускаю всех мужчин, с которыми у меня не сложились отношения. И я приглашаю свою жизнь нового мужчину. Я отпускаю всех мужчин, с которыми у меня не сложились отношения. И я приглашаю в свою жизнь нового мужчину. Чувствуем, как все мужчины, с которыми не сложились отношения, уходят от вас. И теплая позитивная энергия любви возвращается к вам. Я отпускаю всех мужчин, с которыми у меня не сложились отношения. Я приглашаю в свою жизнь нового мужчину. А теперь можете заняться своими делами и повторяйте как можно чаще в течение дня эти чудесные слова. Чем больше эмоций чувств вы вложите в них, тем, тем быстрее вы выйдете замуж. И будете жить в счастливом замужестве.